Привет всем, и сегодня мы будем допрашивать замечательных великих генералов Хайфокса и Дмитрича. Дорогой Хайфокс, неужели так просто организовать всех своих солдат? Само собой непросто, но мы стараемся поддерживать нашу организу... организационную структуру. Давид Дмитрич. Да, mm точно. -hmm. На данный момент идет строительство моста, необходимое для поставок. Эй, у вас там первый мост без охраны. Мост? Но не требуется в охране, не нуждается. Так его сломают ваши враги, если не будет охраны. Ну, пока такого не происходило. Они, они, они либо слишком как, недостаточно уведомлены в нем, либо сами в нем нуждаются, скажем так. В общем, пока зарегистрированных случаев атаки Пигмана на мосты не было, значит и охрана на данный момент пока не нужна. У вас есть люди, которые готовы в любой момент поставить первыми свое плечо. У вас есть люди, которые пробираются первыми под выстрелы врагов. У вас есть те люди, которые готовы пройти весь мир ради двух цифр координат. Да, была организована раздельная группа, состоящая из нескольких людей. Ну, насколько я знаю, они уже нашли. А как вы защищаетесь от деликтона? Вы берете много литров молока? Mm, ну, по возможности кто может, тут берет. То есть пока в основном вся ваша армия может только убегать от Директора? Mm, пока, да? Айфокс? Да. На данный момент я проверил все дома, но при них никакой дополнительной интересной нам информации не обнаружил. В таком случае ты назначаешься на охрану инженерных групп, которые строят мосты. Ты и твое отделение. Хай Фокс, если вы на каждой битве тратите много времени на создание отдельных групп войск, почему бы вам заранее создать эти группы? Сложно создать заранее группы. Нужно, смотря как и ситуация, по ситуации группы создаются. Другому нельзя. Предугадать это никак нельзя. Как будет. Поэтому все идет так. Прямо во время операции. Хайфокс, сколько раз вы победили и выполнили свою основную миссию? Наши победы многочисленные и бесчётные. А сколько раз вы терпели поражение? Поражение респеи незначительное. Да, и о них лучше не вспоминать. О, к вам какие-то два парня подлетели. Они говорят, что им нужен Зериктон. Если у вас, Хайфокс, не Зериктона, почему бы не предложить им мирное соглашение, чтобы они там погуляли по городу и не нашли то, что искали? Вполне возможно, но вряд ли они будут на контакт. Хотя... Мы должны так сделать. Мне кажется, что засыпание наших солдат песком не знак согласия. Сколько же главным, величайшим и генералом генералом лет 12 Что? Мне двадцать один. Мне шестнадцать Почему же эту битву мы проиграли? Все же шло хорошо. Правда, под конец что-то много противников появилось. Дело не в многочисленности противников, а в том, что весь город засыпет песком. Я думаю, изначально проблему, которую мы забыли решить, нужно было поработать ландшафтом. Ландшафт был достаточно... Извилист, скажем так, что помешало нам обозревать все поле битвы с адекватной стороны. Ну что ж, на этом, думаю, можно завершать это видео. Хайфокс, может у вас есть какие-нибудь слова? Ну, напоследок я хочу просто пожелать приятного время проживания в нашем сервере. Приходите к нам, играйте. Вместе по ролплеям. Да уж, тут на сервере действительно что не неделя, то приключения. Ну а если вам понравилось данное видео, то ставьте лайк. Если вам вдруг не понравилось данное видео, то ставьте дизлайк. Подписывайтесь, если вам понравились и другие мои видео. И зовите своих друзей, ведь чем у нас больше, тем веселей. И всем пока!